Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и я, ее ведущий, Рустам Вафин. И сегодня у нас программа будет в необычном формате, у нас сразу два гостя, поэтому сегодняшнюю в нашу программу можно шутливо обозначить «Смотрите, кто пришли». И я представляю вам наших гостей. Это профессор Института физики Казанского федерального университета Александр Израиль Фишман и доцент кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета Скворцов Андрей Иванович. А тема нашей сегодняшней программы ⁇ Новый учебник физики за 10-11 класс Отечественной средней школы. А если быть точнее, первый интерактивный учебник физики за 10-11 класс, разработанных в стенах Казанского федерального университета. Собственно, авторы этой разработки у нас в студии. И первый вопрос к нашим гостям у меня такой. Какая такая нужда или какой такой интерес? заставила почтенную профессуру Казанского университета взяться за разработку учебника для средней школы. Давайте начнем с этого. Начнем. Ну, позвольте мне да, начать. Дело в том, что мы много времени работаем уже в стенах Казанского университета, на кафедре общей физики, и сталкиваемся со студентами первого и второго курса, то есть непосредственно теме, бывшими одиннадцатиклассниками, которые закончили школу. И мы э, отчетливо видим, что уровень э, подготовки по физике учеников резко падает. И поэтому, э, конечно, обдумывая много этот момент, мы пришли к выводу, что нужно внести посильный вклад в э, повышение уровня образования наших абитуриентов. Это первый момент был. Второй момент я бы связал с тем, что современный научно-технический прогресс и развитие, в частности, информационных технологий, он затронул все отрасли э, народного хозяйства, но естественно он должен проникнуть и в образование. И поэтому э, мы пришли к выводу, что новые информационные технологии должны быть использованы э, и в образовании для повышения уровня абитуриентов. Тогда такой вопрос. А чем ваш фотоучебник отличается от тех привычных нам всех фолиантов э, книг, форме книг, который, по которым учился я, по которым учились наши телезрители. В чем ну, его интерактивность? Что это такое? Ну, э, я бы сказал следующее вот э, современный современный мультимедийный учебник он является эволюционным шагом э, в развитии э, учебника вообще ну вот э, я такой вот э, слайд подготовил что когда-то э, учебников совсем не было, и люди передавали знания от одних поколений другим с помощью Потом появилась клинопись, и люди стали писать на камнях. Потом появился папирус, на смену пришел клинописи. И знания стали более активно передаваться с помощью э, письма. Потом появилась бумага. И, наконец, мы с вами переживаем еще следующий революционный шаг, когда появились новые носители информации. И, безусловно, эти новые носители информации, конечно же, дают значительно больший спектр возможностей передачи знаний ученикам, пробуждения у них интереса. И вот в соответствии с этим мы как раз и задумались над тем, чтобы создать учебник нового поколения, в котором бы задействованы были бы все органы восприятия человека. Ну, а это должно, естественно, на наш взгляд, отразиться и на успеваемости школьников. А что значит «задействованы все органы человека»? То есть, вот, если мы берем старый учебник, то есть там какие органы задействованы и какие органы задействованы в вашем учебнике? Технологии-то информационные позволяют активно использовать видео и активно использовать звук, а также это... их совместное использование, то есть показ видео и комментарии. То есть изложение материала очень приближено к естественному способу передачи информации, когда мы что-то показываем ученику и когда мы это комментируем, рассказываем. Это... Формат, формат э -э, видеолекции? Не видеолекция, а видео-беседы, я бы даже сказал. Потому что как раз учебник построен так, что мы минимизировали такое монотонное изложение материала, а используем прием методический, это ведение беседы с учеником, когда он наблюдает, ему комментирует, и потом он должен тоже дать свои комментарии увиденному или ответить на какие-то вопросы. А можно какой-нибудь яркий пример привести, как это работает? И мне важно, чтобы а, наши зрители поняли отличие а, восприятия вашего учебника от тех учебников, которые, по которым учились они. Потому что физика для большинства наших телезрителей, это был довольно сложный предмет и довольно скучный предмет. Возможно, ваш учебник а, позволит это, <coughs> это мнение развеять, и те люди, которые будут по нему учиться, будут совершенно по-другому воспринимать. Трудно для восприятия был предмет, скажем так. Ну, э, я могу просто пример привести. <свист> <свист> <свист> один <свист> из примеров, например, э, демонстрационного эксперимент, который мы активно используем. Одно дело, как говорят, э, один раз услышать – это хорошо. А, э, пардон. <свист> как говорят, э, один раз увидеть – это значительно лучше, чем сто раз услышать. Ну вот... К примеру, мы изучаем закон Архимеда. Вот демонстрируем такой Поместим интересный в сосуд эксперимент. железную гирю и легкий шарик. Нальем ртуть. Мы видим, что оба тела плавают. Вот этот эксперимент, например, вряд ли школьный учитель может показать. Это опасная работа с ртутью. Добавим сосуд в воду. да. Вот. А мы можем не только это, а вот продолжение этого когда тело плавает на границе, границе разделывается сред. Этому очень много задач, в частности, и в ЕГЭ. Но ребенок никогда не видел таких ситуаций. Соответственно, это произведет на него определенное впечатление, это затронет его эмоции, а значит, поднимет и мотивацию. Ну и вот ученику задаются вопросы на которые он должен дать ответы. Вот пример ответов у нас здесь есть. Если ученик э, затрудняется ответить на этот вопрос, он может все это прочитать. Но читать он уже будет э, с интересом, потому что ему хочется узнать, э, захочется узнать причину того, что он наблюдал. Mm -hmm. Тут на самом деле получается, что вот, э, мы сейчас начали с того, э, чем занимались с самого начала. То есть с самого начала была идея такая, что вот повысить мотивацию прежде всего людей и показать, ну, грубо говоря, э, интересные фокусы. То, с чем в жизни он, может, не сталкивался или не обращал внимания на это. А когда речь заходит об учебнике, э, именно электронном, цифровом учебнике, то здесь получается э, такая забавная вещь что вот э, вы нам задаете вопросы такие, как будто мы все знаем. А получается, что мы сейчас в роли э, вот, первопечатника Ивана Федорова. Мы не знаем, как делать электронный учебник. Никто не знает. Это направление, оно развивается, но ну, в лучшем случае несколько десятилетий. Компьютер может делать очень много чего. Может показывать, может шуметь, но самое еще главное, что он может взаимодействовать. Он может контролировать действия ученика, направлять его. Как это делать? Вот мы пытаемся найти. И вот, безусловно, конечно, интерес к предмету, он возникает всегда, когда человек сам над чем-то размышляет. А чтобы он над чем-то размышлял, ему должно быть интересно. Вот поэтому мы, собственно, начинали свою деятельность с того, что стали делать видеозадачи 24 года назад. Да, Практически день в день. Вот здесь показаны вот. примеры некоторых наших продуктов, да. которые за этот период мы выпустили. То есть это и отдельные видеозадачи, и лабораторный телеметрический практикум, и совместные проекты у нас были э, выполнены с зарубежными компаниями. Опять И... же, вот, первоначально э, развитие было э, в том направлении, что мы пытались сделать то, чего э, вообще никак нету в обычных учебниках. Но это не были учебники. Это вот, в основном роль играла э, вот, повышение мотивации видеозадачи. Или же компенсация нехватки учебного оборудования Или телеметрический практики. Да? да то есть это были какие-то подпорки под э, учебный процесс но это не был учебник то есть это вот мы как раз э, ну не скажу что все эти годы думали но по крайней мере подспудно такая задача зрела вот э, взяться таким наконец за более глобальную работу сделать именно мультимедийный учебник но ведь учебник это э, скажем так Достаточно бюрократизированная штука. имеется в виду, у него есть какие-то сертификаты, министерство образования должно поставить э, какие-то на него там печати, свои штампы, доп, допущения в школу. А как вы э, этот момент обошли или? Э, об, да, Во-первых, пока сейчас сертификатов для электронных учебников нет. То есть они есть рекомендации по тому, какое должно быть оборудование компьютерное, с которым должны работать люди, но поскольку не вполне понятно, что такое электронный учебник, вот есть, учебные приложения, есть некие приложения к учебникам стандартным, есть там, PDF в формате копии учебников, которые там, можно прочитать на книжках, в смартфонах и так далее. Но вот э, до конца не сформировалось, что это такое. То есть эта работа, она э, когда-то начиналась очень активно, вот когда-то мы участвовали в конкурсах Министерства образования. Эта работа вот, по систематизации, ну хотя бы даже определения того, чего это такое, электронный учебник, она активно велась, но э, это же тоже надо понимать, что это все непросто. Это, э, это же, Допуск или недопуск э, к учебному процессу тех или иных материалов это же большой комплекс вопросов, связанных с санитарией и с методической нагрузкой, которая, которая здесь идет. И поэтому у нас сейчас э, мы компенсируем э, от недостаток, э, вот этих, скажем так, вопросов сертификации тем, что мы очень. Э, хорошо так в идейном плане тоже привязались просто к одному из учебников, точнее к серии учебников, которые рекомендованы э, к использованию в э, учебном процессе у нас в России. То есть мы взяли вот. стандартный учебник, который есть в России, который прошли все сертификационные ну, процедуры нестандартные. Не нестандартные. Хорошо, рекомендованные в школу, получившие одобрение для того, чтобы передавать их ученикам и учителям и переработали его в интерактивный учебник. Я правильно понимаю? Именно да. так было? Ну вот я тоже хотел добавить несколько слов к тому, что сказал Андрей Иванович. Хочу подчеркнуть, во-первых, что действительно, что такое электронный учебник, пока до конца не сложилось представление. У авторов разных есть свои видения, свои требования они выдвигают к тому, что такое учебник. Ну и, соответственно, и мы тоже сделали попытку со своей стороны показать свое видение, что такое электронный учебник именно по физике. Вот тут есть некоторые особенности, особенности, что это учебник и по физике, а не по гуманитарным предметам. И здесь свой отпечаток накладывают на авторов, если вы захотите создавать такой учебник. Это первое. Второе, мы действительно... Чтобы этот труд не был, очень большой труд, не был потерян, мы пошли по пути поиска э, хорошего современного учебника по физике, который бы отражал все современные тенденции и требования федерального государственного стандарта. И вот таким учебником оказался э, учебник Льва Ильича Гинденштейна, который он выпустил вместе со своим коллективом в издательстве «Беном лаборатория знаний». И Плюс этого учебника состоя... состоит в том, что он, кроме того, что э, хорошо изложен материал, он написан в том духе, который требует э, государственный образовательный стандарт, и он помогает учителям подготовить их учеников к сдаче единого государственного экзамена. То есть заточен под ЕГЭ у тебя? Он не, он не то, что заточен под ЕГЭ. У него фактически идеология методическая состоит в том, что через определенную новую методику обучать физике, а если вы обучили их физике, своих учеников, то они успешно у вас дадут э, всевозможные экзамены, в том числе и ЕГЭ. Я бы даже больше сказал, даже не столько физики, сколько вот э, некой такой исследовательской деятельности да. в области физики. То есть вот... У меня как-то был доклад на одной из конференций методических, и я там использовал такой оборот, что вот учебник Гинденштейна ⁇ это последний бумажный учебник по физике, потому что вот, э, в рамках э, такой, такого э, общения, скажем так, с, со вспомогательными средствами к обучению, что вот человек пришел, смотрит, потом что-то пишет в тетраде. Вот э, в этом формате. Учебник уже дошел до предела. То есть он настолько активно пытается заставить ученика работать, не просто читать, а исследовать самостоятельно. Через решение задач, через ответы на вопросы, через самостоятельные там, выводы формул, проведение экспериментов. То есть самое главное, что он стремится побуждать активность. И вот в этом смысле он по духу очень нам близок. А следующий шаг, вот от, отсюда, то есть еще раз хочу повторить, вот в формате бумажного учебника это уже предел. Если мы хотим развивать вот это направление исследовательской деятельности, а точнее обучение через исследовательскую деятельность, то следующий шаг это, конечно, переводить это все в формат компьютера и э, с целью такой, чтобы компьютер и вопросы задавал в более широком спектре, вот типа как наши видеозадачи, и контролировал, и предлагал услуги по обработке данных. То есть, больше массива данных можно обрабатывать с помощью компьютера и получать интересную информацию. Вот. Потому что э, э, вот, э, то, что касается э, контроля живого, и то, что касается помощи активной, вот этого в формате бумажного учебника нет. А, вас а в компьютере, это конечно, он может быть реализован. Мы стараемся, пока не все получается, может быть, но мы к этому движемся. А вы э, автор базы учебника, он знает о вашей работе? А он, он, сам он автор с автором. Этого, что... В свое время издал очень интересные научные работы, кандидат физмат-наук по э, квантовой механике у него направления. А потом он э, нашел себя вот, э, в школьном образовании. Он автор уже более 20 учебников федерального уровня. Знаете, в своей там в своем золотом детстве, я помню, когда натыкался на учебники физики, это даже там, ну, это была средняя школа, может даже ранняя школа еще, синфалианты, красивые, пыльные. Открываешь, смотришь эти картинки, и ну, первая мысль, дай-ка я повторю, и там какие-то дощечки, гирьки, весы. Нет, пытался все делать, и <смех> это был такой живой интерес юного человека. Вот ну, хотелось повторить. Он думал, сейчас что-нибудь взорвется, это же будет интересно. У вас, вот э, человек, который, молодой человек, который увидел ваш учебник, да? Ну, правда, у вас все-таки 10-11 класс, хотя там тоже был для, уже для взрослых, наверное, у меня, для старшеклассников. А, Что-то подобное он может испытать, вот, эти эмоции, ощущения, глядя на ваш учебник? Ну... Безусловно, у нас очень много интересных экспериментов, где, ну вот один из них вы видели, uh -huh. например, когда плавает гиря в ртуте. Кстати, я, будучи школьником, такие эксперименты примерно ставил, потому что мы как-то с мальчишками раздобыли целую бутылку ртути, и мы тоже бросали туда и железные гвозди, и делали всевозможные барометры ртутные, и это проводи, производило сильное впечатление, хотя мы не знали об опасностях работы с ртутью. Вот. А, а в нашем учебнике мы включили очень много видеозадач и демонстрационных экспериментов, которые а, граничат с фокусами, буквально, поскольку а, у нас очень большой вот, к примеру, я вам хочу привести большой... В прозрачном сосуде находится горячая экспериментов. вода. Вот один из них мы с помощью жидкого азота демонстрируем возникновение тумана. Добавим в воду жидкий азот, температура которого минус 196 градусов Цельсия. Вот это тоже, например, эксперимент... Когда школьника мы показываем э, у нас в, в дни открытых дверей, производит на них сильное впечатление. Вот это один из примеров, который вы э, спросили, э, как это, э, можем ли мы заинтересовать школьников. Объясните, почему Конечно, возникает вам, густой вам туман? Вопрос задать. Ну, да. жидкости то две. То есть есть вода, есть азот, а чей парк? Да, совершенно верно. Тут для учителя очень много возникает, на самом деле, вариантов. Действительно, показать живой эксперимент, в котором проявляется не один закон, а сразу много законов, и ученик должен узнать явления, отличить их, разделить их. Это одно из требований, современных требований ЕГЭ, чтобы ученик умел узнавать явления. Когда мы могли, конечно, это все нарисовать мультяшку и показать, но э, это, это уже не жизнь будет, это будет компьютерная физика. Это будет движение частичек по законам, которые мы сами написали. А в природе все значительно сложнее. И поэтому все эффекты протекают э, значительно более э, сложной форме. То есть, другими красочно. словами, э, ма... более красочно, более действительно. Красочно. Более красочно. Молодой человек э, должен, вот знаю, эту картинку объяснить, почему там такой формы это облако, почему оно там начинает спадать? Как, что это, азот или вода? в Совершенно ну, верно. Есть, да, да. там, там не одно же облако. Одно облако возникало, когда азот кипел, и возникал пар вокруг него. Когда Второе, было, когда вот. мы налили в стакан с водой, возник густой пар. Почему там густой пар, а тут не густой пар? И вообще, почему пар белый, можно задать вопрос. Это э, неиссякаемое э, эксперимент, ведь не, неиссякаемое количество вопросов может быть ну да, там, наверное, Почему он белый? А отсюда перейти к вопросу, а почему облака белые? А почему облака синие другие? И вот так, если учитель э, сможет путем постановки вопросов втягивать ребенка в исследовательскую деятельность, а это же уже элемент исследовательской ну, да, деятельности, это он же должен увидеть глазами явление. А Человек ведь видит только то, что знает. Это значит, будет расширяться его кругозор. Угу. Вот в этом принципиальное а, отличие. Увидев вот этот а, облако или взрыв этого облака, да, а, там есть подсказки, которые объяснят, что происходит на экране? Безусловно. И как Безусловно. вот это подсказка? Вот что такое исследование? Да? Это исследование, когда человек <къех> сам доходит до того, почему это происходит. А, а если есть подсказка, то он, может, можно даже не воспринять. То есть, там вот объяснили уже все, разжевали, дали. а он. Вот у вас сейчас очень хорошая, интересная День. мысль как раз. День. Эту мысль, э автор бумажного учебника Генденштейн, он проводит ее в жизнь. То есть, он строит так систему маленьких вопросов, что заставляет ученика, отвечая на эти вопросы, маленькими шажками идти, к ответу на главный вопрос вот это да. вот самая изюминка и мы здесь ее тоже используем у нас так мы называемые Мы развили до каких-то вообще немыслимых. Период, да мы развили что у нас -то в десятки да. раз больше таких мелких вопросов которые ну, по сравнению с бумажным вариантом то есть вопросов мелких которые мы э, который компьютер задает ученику во время изложения материала. Здесь важный момент такой, что э, когда речь идет об учебнике, мы же должны все же соответствовать учебной программе, то есть мы должны э, не просто предоставить человеку открыть чего-нибудь, нет, мы его должны подвести именно к формулировке известного закона прежде всего. Потом, чтобы, используя этот закон, уже анализировать какие-то там нестандартные ситуации. Ну, какой закон? Поэтому, вот, а, а какому закону вы подводите в данном случае с экспериментом с азотом и водой? Ну, это влажность воздуха, насыщенный пар. Как ненасыщенный насыщенный пар ну, переходит да. в насыщенный. Uh -huh. Но это же я вам показал один эксперимент. До него идет беседа с учеником. То есть в формате таком, что учитель дает небольшую порцию. Сведение небольшую, ну, можно сказать, 30 секунд. А потом задает ученику вопрос. Ученик должен рефлексировать, дать ответ. Подождите, учитель или это учебник ваш учебник? А, я имею да. в виду учитель, учитель в компьютере. В компьютере, в кавычках ага. учитель. Это очень важный момент. Я к этому обязательно перейду. А, о том, как. Школьный учитель – реальный живой человек и будет взаимодействовать с вашим учебниками и учениками. Сейчас тему. я говорю, когда слово «учитель», подразумеваю закадровый голос, который сопровождает лекционный фрагмент. Угу. То есть ученик работает в комфортной обстановке такой. У него перед, перед глазами как бы демонстрационный стол, на котором все это показывается, как бы… Uh, рядом, да, большую часть экрана. Рядом на, на экране место, где пишутся какие-то формулы, и закадровый голос, показывая что-то на экране э, компьютера, э, задает вопрос ученику. Ученик отвечает на этот вопрос, после этого э, изложение идет дальше, показываются новые какие-то эксперименты, рисуются анимационные модели... Снова задается вопрос, ученик отвечает на него. И так идет э, изложение. То есть это больше получается имитация работы учителя, э, хорошего учителя на уроке. То есть есть предмет обсуждения. Вот у нас для него выделено половина экрана, где показываются эксперименты, какие-то модельки движутся. Есть доска, условно, на которой пишется только то, что вот уже не вырубишь топором слова минимум слов только самое ценное самое важное и соответственно вот наша предыдущая работа она нам помогла в том что мы отказались от показа человека то есть, говорящей головы у нас нет закадровый голос то есть мнение пользователей именно детей учителей наших предыдущих продуктов оно намекнуло нам что вот, по крайней мере, мы не знаем, как это, то, что касается других предметов, ответить на этот вопрос. А в области физики образ человека там лишний в кадре. Давайте э, посмотрим пример вот э, организации лекционного фрагмента, о котором вот мы сейчас говорим. вот конечно. Как связаны направления равнодействующие? Ускорение и скорость точки при ее равномерном движении по окружности. Посмотрим опыт, в котором шарики, подвешенные на нитях, находятся на вращающейся платформе. Вот Мы видим, что при равномерном вращении платформы нити отклонились от вертикали, шарики. куда направлено ускорение шариков. Ускорение шарику сообщает равнодействующее двух сил. Сила тяжести и сила натяжения нити Т. Изобразите на рисунке силу натяжения нити. Для этого захватите конец вектора Т и перенесите его в выбранный вами кружок. При этом вектор F покажет равнодействующие силы Т и МЖ. каких-то рассказов, предлагается. Итак, согласно второму закону Ньютона, направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей приложенных к телу сил. Вот фрагментное показания. Вы сказали, что предлагается человеку, самому ученику, самому доказаться до чего-то. То, Это что, да, что -то, то есть вот в этом фрагменте как раз было видно, что э, после некого э, описания, во-первых, после демонстрации опыта, безусловно, э, после каких-то направляющих слов у учителя, точнее этого компьютера, э, человеку было предложено самостоятельно вот расставить, например, векторы сил. И э, это дополнительный вопрос, то есть, который он должен был выполнить, дополнительное задание, которое он должен был выполнить самостоятельно. И это все в ходе, то есть вот э, прозвучало слово э, в начале нашей беседы ⁇ видеолекция ⁇ это уже не видеолекция, потому что человек вмешивается, по ходу дела, Ну, по сути, вот… — То есть, это есть интерактивность? — Да, mm -hmm. это есть интерактивность, причем достаточно высокого уровня, потому что э, здесь не просто там ответы на вопросы какие-то путем нажатия выбора из готовых вариантов, а именно вот перемещение объектов э, и установление каких-то взаимосвязей между ними. — Вот э, физика — это эксперимент. Говоря об учебнике, вот в данном случае учебники Герфанда Д.Р., да, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Гильб... Ген Гендерштейн. Извините, Гендер вашего соавтора и автора бумажного учебника. Mm -hmm. а, когда... Что значит эксперимент в области дидактики? В данном случае речь идет о дидактике. Вот есть учебник Генштейна, есть учебники, по которым учились до этого. Есть ли какие-то... Эксперименты, сравнения, когда группа учеников, которые учились по учебнику Геннерштейна, и группа учеников, которые, контрольная группы учились по другим учебникам, и выясняется, что по учебнику Геннерштейна успеваемость по физике лучше. Такие данные есть? Или вы, научных ваши? данных пока еще нет. Я даже это... не про ваш учебник говорю, не интерактивный учебник, а про учебник бумажный. Потом дойдем к следующей стадии эксперимента, уже связанного с вашим интерактивным учебником. Ну, э, я во всяком случае знаю некоторые э, данные, такие есть, но они касаются э, статьи э, такого направления, влияние электронных учебников на уровень усвоения mm. материала. Mm -hmm. Вот такие статьи есть, вот, э, за рубежом особенно много, но к ним нужно очень осторожно относиться, потому что с каким электронным материалом работали ученики, мы же не знаем. Одно дело, если э, ученикам дают PDF-файлы и заставляют читать учебник не с бумаги, а с компьютера. Я думаю, здесь будет отрицательный эффект. Другое дело, если к PDF-файлам добавили немножечко видеофайлов, и человек может, как гиперссылки, посмотреть какие-то видеофрагменты. Это другой уровень. И, соответственно, э, успеваемость должна измениться по-другому. А у нас учебник, он другого уровня. Он и методически по-другому излагается. В существующих учебниках нет такого, чтобы было, материал излагался в виде лекционных фрагментов. Предыдущие учебники не насыщены таким количеством э э демонстрационного эксперимента. Просто я для справки скажу, что э здесь... В среднем на каждый параграф из 40 параграфов на каждый приходится 4 э, видеодемонстрации. В среднем. Я уж не говорю о количестве э, моделей а, моделей анимационных. Их уже там, наверное, на каждый параграф будет под 10, а может быть и больше даже. На каждый параграф. Поэтому э, мы еще не располагаем данными, как отразиться на восприятие материала, на мотивации учеников, на их желание заниматься физикой, наш учебник. Потому что он только вышел это осенью 2019 года. Он только что поступил в продажу. Но у нас есть опыт общения с отдельными учителями, которые мы можем назвать апробаторы, которые проявили инициативу и попросили у нас возможность использовать его, Отзывы очень высокие, то есть они э, с удовольствием используют наш учебник, начали с ним работать и говорят, что дети проявляют большой интерес. Но у нас еще есть и косвенное подтверждение, что мы на правильном пути. Дело в том, что мы уже говорили, что э, уже лет, больше 20 лет занимаемся созданием мультимедийных ресурсов, и у нас вышли э, демонстрационные Видеозадачи, видеозадачи э, которые очень популярными оказались. Если вы наберете в интернете видеозадачи по физике, вы увидите там сотни ссылок на нас. Это уже говорит о том, что э, резко повышается интерес учеников. Даже наши видеозадачи переведены на другие языки, в том числе, на, э, например, на немецкий язык. Профессор Грим из Инс Университета Инсбурга э, перевел и выложил в YouTube несколько задач, на ну не несколько, 20 задач э, на немецком языке для своих студентов. И там уже заходов на эти задачи больше 200 тысяч. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть интерес, мы видим, что повышается интерес к физике, э, э, люди почувствовали, некий элемент занимательности, а через него мы можем привлечь как раз молодежь к этому пред, к изучению этого предмета. Ну, да, да, занимательность очень важный момент, потому что я вот помню тоже свое детство, когда, ну, снова, вот мой первоначальный интерес к физике, порожденный этими картинками в учебниках, он был полностью убит, например, там, на уровне уже преподавания. Это было совершенно скучно, и неинтересно. И в то же время у меня тот же самый пример, химия, органическая химия, которая считалась очень сложным предметом, но у меня был прекрасный учитель Вилор Борисович Черных, такой покойный уже, царственное небесное, который был гениальным учителем, директором школы, послушав которого, пройдя уроки, я эту органическую химию, я просто ее понял алгоритм внутренний. Когда ты понимаешь внутренний алгоритм, Дальше условия могут меняться, но если алгоритм есть, условия задачи, понимание внутреннее есть, просто щелкашка-корешки. У меня было такое удовольствие, я получал от органическая химия. Я очень жалею, что я не столкнулся с таким же учителем, которому могут мне так подать физику. И вот у меня в этой связи вопрос. Ваш учебник может быть заменой учителю? Вот такую задачу. Хорошо. Замену, скажем так, скучному учителю. Потому что ну, есть такой понятие «скучный учитель». Это для, для школьника, вы если спросите, учитель скучный? Он скажет, скучный, да, или там нет, он интересный. Это может быть физика, это может быть история, без разницы. Вот у меня интересная встреча была. Я буквально недавно вернулся с большого семинара в Москве методического, на котором выступал перед методистами-физиками «Физики России». И после презентации э, нашего учебника э, ко мне подошла одна из участниц и сказала, причем серьезно, «Вы, говорит, хотите лишить нас профессии? После того, как э, ученик посмотрит все ваши эксперименты, когда вот так на высоком методическом уровне все объяснено» когда ему предлагаются небольшие задачки для проверки усвоенного, и он может э, сам все это пройти, тогда какова же моя роль? Она мне задала такой вопрос. Но, э, на мой взгляд, это, конечно, э, достаточно примитивное понимание современных электронных э, учебников и возможности, которые даст нам, э, дадут нам эти технологии. На мой взгляд, и взгляд наших, моих коллег, с которыми я работаю, мы много это обсуждали, электронный учебник, он изменит вообще роль учителя на уроке. Традиционно учитель выступает в роли такого ментора, который вещает знания. Все знает. Все знает, и это мы очень прекрасно э, наблюдаем. К нам приходят студенты... И когда мы с ними начинаем решать задачи, беседовать, и задаем им вопрос, вы откуда это взяли, что вот такой закон вот вдруг выполняется здесь, они отвечают, что нам э, учительница так сказала. У них все с ног поставлено на голову. Они не понимают, откуда это. И задаешь, когда им вопрос, а учительница откуда знает? Они говорят, из книг. А книги-то откуда знают? а книги академиками написаны. А академики откуда знают? Они не понимают, что физика — это экспериментальная наука. И все наши знания берутся из эксперимента. Вот э, когда учитель в роли ментора выступает на уроке, именно такой стиль и складывается мышление ученика. Все готовые знания даются вот так сверху, и Самая главная моя задача, считает ученик, это вот усвоить набор этих знаний. А как таковые знания, они никому не нужны. У нас Википедия есть, пожалуйста. Википедия же вам не создаст новый э, летательный аппарат или новое устройство, новый гаджет. Хотя она знает очень много, там все, что хочешь, можно найти. Энциклопедии, пожалуйста, есть. Важно развить деятельность ученика на уроке чтобы он сам добывал активными методами знания, вот мы помогаем это делать. Вот всю рутинную работу первоначальную мы как бы берем на себя. Роль учителя резко возрастает. К нему, ну, я так привожу пример, ну, так называемого перевернутого урока. Мне кажется, что если учитель задаст ученику несколько лекционных фрагментов, чтобы он проработал дома, посмотрел опыты, там, ему расскажут что-то. Пусть он вот на первом примитивном уровне самостоятельно посмотрит эти фрагменты. Пусть он не все задачи решит, не все ему, может быть, будет понятно. Но когда он придет к, учени... к учителю на урок, он уже будет готовым. А если он готов, то он воспримет из беседы с учителем в десятки раз больше информации, чем он идет по первому разу. И я даже э, привожу всегда такой пример, когда работаю э, с учителями. Идет урок, э, учитель что-то объяснил, спрашивает детей. «Ребята, вам понятно?» Все говорят, «Да, понятно». Вдруг Петенька поднимает руку. «Марья мне непонятно. что тебе, Петенька, непонятно?» Вот у вас там буква И написана или Йод? Э, Петенька, И написано. А что? Да я там вот не заметил хвостик у вас там есть или нет. Нет-нет, это И, Петенька. Все, вопросов нет-нет. Петенька увидел, он смысла не понял излагаемого материала, но он увидел только то, что знал. Буквы латинского алфавита, как они пишутся. Теперь другой вариант. Учительница сказала, ребятки, прочитайте, посмотрите вот по электронному учебнику вот этот раздел. Мы с вами начнем решать задачи в следующий раз. Приходят ребята в следующий раз. Учительница немножко осве э знаний освежила во время начала урока. Э немножко поговорила более глубоко о тех э местах, которые были, э вызвали затруднения ученика. А теперь она немножечко новый фрагмент рассказала, какой-то дополнительный. Спрашивает детей, вам понятно, ребята? Они говорят, понятно. Петенька опять руку поднимает. Что Петенька? Марья я не пойму, там буква И у вас написана или ЙОД? Она посмотрела, говорит, это И, Петенька, И, а что? Ну, понимаете, И это ведь сила тока, а ЙОД это плотность тока. И у вас тогда э, размерность не совпадет в уравнении, я подумал. Это совершенно, вы, другой, да. это совершенно другой взгляд человека. Когда вы подготовленным идете на концерт, вы воспринимаете симфоническую музыку значительно более глубоко, чем человек, идущий первый раз и слышащий, как стучат барабаны механически и как надуваются щеки у музыканта. Кстати, вот слово «раздел» прозвучало, и вот в связи с вашим э, предыдущим вопросом по поводу анализа эффективности разных учебников, э, дело в том, что, э, вот я тут вспомнил совершенно неожиданно, мы же примерно 10 лет назад с профессором Каташовым руководили работой аспиранта из Йемена, Гамаля аль -Вахиши. Может, посмотреть при желании, его диссертацию. И вот он а, проводил а, анализ, правда, у себя в Йемене, а, эффекта, который вызван именно мотивацией с помощью наших задач, мотивацией к обучению с помощью наших задач, видеозадач, видео да. а, Именно изучение определенного раздела, не всего курса, а некоторого раздела, в Йемене. И э, вот у него получились довольно-таки заметные цифры, то есть порядка 30% <свят> разницы между э, классом, где э, были, видеозадачи задачи использовались на уроке конкретным учителям, которого обучили при этом, <свят> как пользоваться видеозадачами и тем той методикой, которая традиционно в ЕМ не используется при, преподав... при преподавании этой темы, то есть вот порядка 30 процентов не всего учебника этого касается, а изложения определенного именно раздела mm -hmm. с использованием мотивационных задач, то есть вот мы сами этим занимались в свое время, что собственно и убедило нас в том, что вот это просто необходимый элемент видеозадачи, необходимый элемент учебника. Он очень здорово помогает преподавать. Да, и еще я бы хотел добавить, что вот, э, э, подспоря учителю, практически вот сейчас, если анализировать изложение материала в этом учебнике, практически каждая новая тема, новый вопрос у нас начинается с эксперимента. Учитель mm -hmm. не имеет возможности это показать. У него не хватает времени, потому что масса классов, пять минут между двумя классами, причем классы разношерстные, то седьмой, то одиннадцатый, то десятый, то девятый к нему приходят. Он не имеет возможности показывать эти эксперименты. Во-вторых, у него нет такого оборудования, которое у нас. Потому что мы создали свои эксперименты благодаря вот, поддержке э, фактически ректората нашего, и мы Выиграли грант у нас здесь, в, уни... в рамках университета, и создали колоссальную базу видеоэкспериментов, более трехсот. А и... до этого еще uh, Казанский университет очень серьезно вложился в оборудование учебное. То есть, да, плюс, у нас uh, к... на кафедре закупка на 2 миллиона евро у нас лучший физический практикум по оснащению в России. И мы вот... это все оборудование можем использовать в своих съемках и не можем, а используем. Ну, да. Да. Нет, мы, мы используем можем, в смысле вот так вот взял, пошел да, Ну, казалось бы, это есть еще одно а, скажем, преимущество или то, что к, вашему, к вашей разработке, возможно, очень сильно хорошо подойдет, это а, есть собственные лицеи, где можно да, какие-то да. методики а, и да. дидактические. Это более мы того, да. Сейчас да. в лицее масса выпускников, которые уже на этом оборудовании, выпускников физфака, которые на этом оборудовании работали, и они с нами контактируют. Вопрос сейчас не в оборудовании, вопрос сейчас в вашем учебнике. Да. Отдельные а. части нашего учебника, отдельные части нашего учебника, они тестировались в лице Лобачевского. Угу. И Тут. какой результат? Какие-то есть результаты? Или пока еще рано говорить об этом? Ну, э -э результат какой? Образовательный? Образовательный Реакция ре учителей. Образовательный результат чрезвычайно высокий. Учеников загораются глаза, они с удовольствием выполняют, вот, например, наш лабораторный телеметрический практикум. Я вспоминаю, мы работали летом вместо летней отработки там, на улице, в огороде, где там школьники отрабатывают на школьном участке. Мы собрали группу из 10 лицеистов, чтобы они выполняли лабораторный практикум по физике, телеметрический, который мы Создали с Андреем Ивановичем. Что это такое? Поясните, потому что... Телеметрический практикум, идея состоит в том, что э, мы предлагаем ученику видеофрагмент какого-нибудь явления, ну, например, полет камня, самый такой элементарный. Видеофрагмент камень летит, по какой-то траектории падает на землю, и задается вопрос человеку, какая, какое уравнение траектории, какое ускорение свободного падения и так далее. Э, специальное программное обеспечение, которое было создано нами, позволяет определить координаты этого тела, определить его скорости, ускорение и так далее. То есть ученики обрабатывают информацию, строят графики всевозможные, пишут отчеты. То есть это настоящая научная работа. Вот считайте, с Марса марсоход вам прислал э, фотографии, и вы должны определить размеры камней, как, которые там средний размер камня какой на Марсе. Вот, ну, Разбросан. Если, если я думаю, что если бы это была реальная фотография с марсохода, и э, э, вам задача была определить размер камня, было бы еще интереснее. Нет, а у нас нет, есть, с Марса нет, у нас Луны есть. Наши астрономы нам. Предоставили фотографию Луны, сделанную нашим телескопом, который в Турции находится. И ученики могут измерять размеры кратеров, например, высоту э, гор на, на Луне. Пожалуйста. Но это статическая фотография. Uh -huh. Тут немножечко не очень интересно с этой точки зрения. А вот когда у вас живой эксперимент протекает, когда у вас какое-то тело там двигается, и вы должны вдруг узнать коэффициент трения... Это на учеников производит очень сильное впечатление. И они прям с таким азартом друг перед другом выступали, когда защищали свои проекты. Кто что измерил и как он измерил, а его соседи критиковали, что ты не так э, здесь. Э, отмерил, не туда поставил эти числа. Ну, они... Что-то не учел. И это было просто настоящее вот научное исследование. А эти ребята были, шли по специализации, по специализации физика или нет? Это были, ну в лицее же есть физи физико-математические, но это да, вот да. те, кто физико-математический. То есть они класс. уже достаточно подготовлены были, ребята? Ну да, конечно. Да, но это да. были... Э -э Десятиклассники. Им еще год учиться. Осталось. Еще год, да. да 10 да, класс, 10 они закончили, им еще один год. А Я вы... сейчас не рассматриваю учеников, которые изучают физику в очень усеченном виде. Я считаю, что это вообще беда страны, что у нас есть такие ученики, которые изучают физику два часа в неделю. А вот по этому поводу у меня есть такой вопрос один. Я разговаривал с нашими представителями Института психологии и образования, и там по ситуации с учителями в Татарстане, в России. Ну, говорят, ситуация критичная, то есть близко, возможно, уже через несколько лет мы столкнемся с ситуацией, когда будет ситуация не критичная, а катастрофичная. И в качестве примера привели такую историю в Буинске на весь город, не очень большой, но не очень маленький, да, всего два учителя физики на все школы. Вот они скачут по этим школам, то есть как по кругу, да, и там преподают. Как при этом происходит занятие? Какое качество ну, выпускающих их учеников в знаниях физики, я, в общем, представляю, думаю, что не очень хорошее знание. Там, не, даже если кто-то есть там талант, в чем зерно, у кого было интерес к физике, да, он вряд ли сможет проявиться в такой ситуации. Вот у меня в этом смысле вопрос. Ваши учебники, если, например, родители да, сами захотят, что Сыночек или доченька, вот я попробуй, посмотри. Они сами это могут сделать, да? Или, условно говоря, ваш ученик может в будущем заменить действительно учителя физики вот именно в таких ситуациях, где нет квалифицированных, просто нет педагогов квалифицированных? Можно, Андрей Иванович, я начну? Вы сейчас наступили на очень больную мозоль. Эта тема очень популярна в среде преподавателей Института физики, и поскольку это наша профессия, и боль, все это, и все это, все мысли крутятся вокруг вот этой э, ситуации. Ну, во-первых, я, конечно, рад, что вы оптимисты сказали, что скоро это будет критическая ситуация. Катастрофическая. Она не катастрофическая. Критическая уже сейчас. Катастрофическая. Я хочу сказать, что она уже давно катастрофическая. И мы уже на таком дне в области естественно-научного образования, что ниже я просто не представляю, что может быть. Я поясню свою мысль. Дело в том, что введение ЕГЭ потребовало от учителя изменения методики преподавания. Была революция произведена в образовании. От учителя требует, чтобы ученик его Мог решать задачи. Учитель к этому не готов. Методических материалов нет. Во что вылилось, вот, э, вылилась методика? Учителя вынуждены были перейти на натаскивание. По-другому они просто работать не могут. Представьте себе класс, в котором 30 человек, из них физику выбрали 5 Остальным не нужна физика, они в кавычках не нужна. Они еще не понимают, что им нужно, что не нужно. Но кто-то за них решил, что это не нужно им. Как учитель может научить пять человек серьезно, чтобы они хорошо сдали ЕГЭ, как он может в этой ситуации научить их? Никак. Только натаскивание. Второе. Он не просто их натаскивает а он их натаскивает на стандартных демонстрационных э, моментах, которые будут в ЕГЭ. Значит, даже если он считает себя, что он будет сдавать физику, будет готовиться э, э, к сдаче ЕГЭ по физике, и он знает физику, на самом деле он знает лишь ту часть, которая входит в сдачу ЕГЭ. Львиная доля физики – ну это и это их математике, естественно, относится. Которые необходимы для обучения в высшем учебном заведении, он в школе не получил. самое главное, он не получил навык соответствующий. Потому что, по большому счету, вот та система, которая сейчас используется, она формирует навык сдачи ЕГЭ. Она не учит предмету, не учит исследованию, она учит сдавать ЕГЭ. Все. Результат у нас просто, я повторяю, катастрофический. Если вы придете э, на экзамен, допустим, первого курса, которые попытались прослушать первый семестр, вы увидите, что они, ну, мягко скажем, трудно им воспринять, почти школьный курс, но только э, слегка в более полном объеме, нежели надо было сдавать им ЕГЭ. Для них это, повторяю мягко сказать, очень трудный курс будет. Это несоизмеримо, как сдавались предыдущие поколения, что от нас требовали при сдаче университетскому э, преподавателю соответствующий семестровый курс. Вот. Даже на вступительных экзаменах. Экзамен, я думаю, что сейчас задания много слабее, чем те, которые были у нас. Таким образом, э, нужно э, признать, что вот молодежь, которая сейчас учится в школе, изучает физику, она не готова к восприятию материала университетского курса. Вы говорите, поможет ли ваш учебник электронный э, в этой ситуации. Вот на мой взгляд, не знаю, как на взгляд Андрея Ивановича, я бы так вопрос не ставил. Я не хочу заменять государственную систему образования, какими-то учебниками, которые вот сейчас все решат. Я не, не думаю, что наш учебник кардинально решит этот вопрос. Как и любой другой. Мы не, ставили, мы не ставили целью. Это другая совершенно система. Должны быть хорошие учителя. Должна быть создана система подготовки учителей. Система переподготовки. Должны э, создаваться стимулы, чтобы учителя там работали. Мой отец работал в деревне. И я когда через 50 лет вместе с ним приехал э, к нему в деревню в Белоруссии, через 50 лет, и когда мы нашли старушку, которая только подняла голову, оторвала с грядки, посмотрела на него и сразу закричала «Мой физик!», это на меня произвело потрясающее впечатление. Она вспомнила, как они делали модельки их деревни. Домики из спичных коробков, столбики ставили, лампочки зажигали. И родителям рассказывали, как будет освещена их деревня. Это был 28-й год, когда он там работал. 28-й год. Такой учитель он работал, он работал в, в деревне. Такие учителя должны быть. Это... Это трагедия, что у нас в стране есть такие районы, в которых нет учителей физики. Это должно решаться на самом высоком уровне, причем бить надо в колокола не, не сегодня, а вчера. Ну, я в данном случае смотрю с прикладной точки зрения. Я не очень верю, что эта система достаточно быстро изменится, а проблема решать она сейчас, здесь, сейчас. То есть есть, э, наши зрители, это, как правило, очень часто это... Э, отцы или гиды, бабушки, матери, тех ребят, которые учатся в школе, которые собираются выбирать свой путь. Вот. И э, для них вот это решение там, э, поставить вопрос, что мы должны там, в каждую школу, что все это было интересно, чтобы пройти металличес металлическую подготовку, чтобы это государство о них заботилось, это все, конечно, правильно. Но у них вот стоит задача здесь сейчас. То есть у них стоит задача понять им их сын или там отпуск вообще ему интересно или нет может быть подтолкнуть его к этому да и если что-то в этой ситуации поможет вот опять же мы говорим подготовка к ЕГЭ да? у нас сейчас очень часто свелось очень часто к выбору репетиторства вот это целое да, явление да? Да, конечно то есть когда учитель в школе ну просто у него не хватает знаний и способностей времени донести, времени способности yeah. донести до учеников вот репетиторами добирают ваш учебник может заменить репетитора опять же ваш учебник э, в такой ситуации когда мы уже ну, выиграть катастрофическая я говорю критическое в такой ситуации вот реальным людям он может помочь человек может купить своему сыну этот учебник кстати мы потом сейчас спросим как это все приобрести и э, и вдруг там его ребенок, посмотрев ваш учебник, самостоятельно заинтересовался. Вообще то реально, без учителя это может такое случиться. Почему я говорю? Потому что... <съем> вот я сейчас увидел ваш учебник э на, на экране, э э это не похоже на компьютерную игрушку. Вот э я понимаю, что такое компьютерная игрушка, это вот... И, кстати, сейчас некоторые учебные программы начинают в форме компьютерных игр, потому что там у людей вырабатывается дофамин очень активно при игре. А что такое вот как раз интерес, вот как раз из этих вещей. Ну, гомональный фон меняется. Вот как может ли, условно, зажечь этот интерес ваш учебник? Тут, во-первых, без учителя или немножко разные вопросы. То есть... Зажечь интерес надо, вот сегодня же тоже прозвучала эта фраза, надо в более раннем возрасте. И для а, тот учебник, который, я думаю, мы тоже со временем сделаем, для младшей школы, вот седьмая, и 9 класса, вот а, там этим надо заниматься в основном. Здесь уже, по большому счету, взрослые люди. Десятый, одиннадцатый класс, а, это а, они должны работать с другим материалом и по-другому уже в игрушки играть куда уж, а, поэтому а вот вопрос насчет поможет, ну я думаю, что поможет, тем более что у нас есть данные, то есть по подобному же а, принципу мы пытались создавать учебник для, ну, создаем для первого курса, и у нас есть опять же мнение о нем мы собирали среди студентов. Даже те люди, которые привыкли работать самостоятельно по бумажным учебникам, скажем так, они отметили то, что с ним просто элементарно гораздо быстрее получается. То есть они, вот даже вот люди, которые ну, в определенном смысле самодостаточные, которые могут самостоятельно учиться, они отметили, что с этим учебником работать гораздо эффективнее, по крайней мере, на начальных этапах. Ну а школа это и есть начальный этап. Изучение предмета угу. имеется в виду. Это было, Но, и, Андрей э, Иванович, я подчеркну, это да. было очень важное мнение для нас, потому ну, что, да. что это было несколько отличников на физфаке. Отличники — это непростые люди. Да, которые физфаке. первоначально даже так немножко свысока отнеслись. А что там? Мы же вот привыкли уже с книжкой. Ну, Но Они говорят, что формирование зрительных образов, вот этих понятий, очень легко, быстро проходит, и читать потом сложные учебники значительно легче. Uh -huh. А что касается общения с троечниками, у меня буквально вот такой опыт. Троечника ведь еще не заставишь в электронный учебник даже залезть. И он садится ко мне отвечать. Я говорю, вы посмотрели этот материал? Вот маленький лекционный фрагмент. Нет. Давайте включим его. Вы сядьте вон там в сторонке и посмотрите. Он сел... Через 10 минут он ко мне подошел и совершенно спокойно ответил на все вопросы, которые он до сих пор у меня сидел в течение часа и не мог даже двух слов связать. И ему даже стыдно стало. Я говорю: неужели вам эти вопросы легко даются? Он говорит: а что тут, все понятно? То есть, вот вопрос, который вы подняли, он тут э, два у него аспекта. Ведь надо еще, чтобы уче, ученик. Смог силу, проявить силу характера, сесть, смотреть это все. То есть там очень доступно все и очень понятно все рассказано. Каждое слово выверено. То есть с этой точки зрения, с методической, э, у него не будет никаких проблем. Проблема, чтобы он сел. И кроме Видика, нужно же еще посмотреть формулы какие-то там пишутся. Да и у него еще спрашивают, что нужно сделать какое-то преобразование из этой формулы в другую. То есть написать еще одну строчку он должен там где-то в тетрадке. Если у него выработан характер, он мотивирован, мотивирован к этому, он это сделает. А мотивация она создается, правильно Андрей Иванович сказал, и вы тоже это говорили, на ранних э, этапах. 7, 8, 9 класс. Когда я э, в седьмом классе построил своими руками телескоп и увидел кольца у Сатурна, все я... Для меня было все. Плохо там учитель ведет занятия или хорошо. Для меня все было решено. Я иду э, на физический факультет, на астрономию. Это было железно. И меня уже не волновало, что там нужно графики какие-то строить или не строить. Все, я был захвачен этой uh -huh. идеей. Вот надо захватить идеи вот на ранних стадиях. А на старших стадиях уже, э, 10-11 класс, нас, наш учебник он вам подыграет. Вам уже, в принципе, и учитель для начального понимания материала не нужен будет, в кавычках, на первой стадии. Как приобрести ваш учебник? Ну, это очень просто. Надо э, на сайт издательства «Бидон» зайти, и в разделе э, «Физика» э, там вы увидите, появится весь учебно-методический комплекс, вот, о котором я говорил, автора Генденштейна. И в этом методическом комплексе, в разделе 10 класс, там размещена информация о нашем учебнике. В настоящее время он очень дешевый, 160 рублей стоит эта подписка на год, а на класс 30 там совсем небольшие деньги, то есть на школу там еще меньше получается, 2000 на один класс. Вот, э, то есть я правильно понимаю, что если стоит задача подготовить, и у человека, ну, у подростка есть интерес к этой теме, к физике, например, он собирается поступать, сдавать ЕГЭ по физике, и родители понимают, что там надо его подкачать, нанимать репетитора или взять ваш учебник, есть альтернативная замена, то есть репетитор или ваш учебник, можно так сказать? Ну, это зависит еще ведь от человека я понимаю, но то есть при условии, что человек знает, что он идет сдавать ЕГЭ по физике. Ему это нужно. Ну, Можно вот. сказать так, что... Э, это вопрос, который очень, наш очень серьезно. Себя. То есть, вот э, очень большое количество задач. Других задач в ЕГЭ нет. Скажем так, про другое. То есть, здесь речь идет о том, что ЕГЭ все-таки это в основном решение задач. А вот идеология, которая использовалась э, вот, Леом Эльичем, а она как раз э, призвана развивать умение решать задачи. Вот. И э, для того, чтобы. И это умение может быть развито, естественно, только в ходе каких-то самостоятельных практических упражнений. А, вот в этом смысле, э, в смысле помощи, с одной стороны, а методической, то, что эти все задачи систематизированы, рассказано, как они решаются. Uh, и в смысле uh, такого объема большого количества задач, которые просто можно вот, перерешать, вполне, я думаю, достаточно для того, чтобы успешно ЕГЭ сдавать. Буквально, а, это, это, да. извините, перебью, uh -huh. там типа четыре типа задач uh -huh. в учебнике. Uh -huh. Есть задачи, которые непосредственно в лекционных фрагментах, такие несложные, на... Вопросы даже Вопросы, чтобы называть. ученик мог понять, э, он там усвоил материал или нет. Дальше идут дополнительные задачи трех видов. Базовый уровень, повышенный уровень и высокий уровень. То есть ученик может даже э, вот э, и тут увидеть. Тоже. свой потенциал как Даже такие, что на ЕГЭ попадутся вряд ли, не настолько сложные. Да, есть совсем сложные, которые на ЕГЭ, может быть, и не попадутся. Ну, если человек может решать сложную задачу, для него, видимо, менее сложная задача становится вообще проблемой. И, опять же, репетитор современный, я, к сожалению, не знаю, как что такое репетитор по физике, как что это явление такое. Но это все-таки обучение алгоритмам способ умением решения задач или это опять же натаскание только в более масштабном более жестком формате ну вот Потому как что... я опыт э, общения с репетиторами как я вижу хитрость репетитора на мой взгляд заключается просто в том что один на один фактически если ученик э, занимается в обычной школе ну мы не скажем такой что физику преподает физкультурник там у ученика хорошая учительница, и я знаю, очень много ходят к репетитору от очень хороших учителей. Но ситуация тут такая, в школе это как-то ответственность ученика размазана. А вот когда он идет к репетитору, репетитор ему то же самое говорил. Но там один на один, и ученик знает, что ему завтра надо прийти к репетитору и решить там семь задач, и репетитор будет у него спрашивать, а это откуда, а это откуда и так далее. Вот чисто психологически. Mm -hmm. некоторые, у меня даже складывается впечатление, что э, некоторые репетиторы, они могут э, даже не обладать никакой это, методическим там, мастерством, а просто вот рядом сидеть. Вот я тебе дал пять задач, он приходит ко мне, пять задач должно быть решено. Я с ним побеседовал немножко, дал ему следующие пять задач. Он опять идет домой, дома работает активно, приходит и говорит, у меня начинает получаться. Конечно, потому что он начал думать mm -hmm. <связываться> над этими задачами. То есть правильно понимаю, что может сесть рядом авторитетный папа, включить ему ноутбук с этой... Ну, с папа солнечного. не сможет. Нет. другой человек э, посторонний. Нет, ну, Папа есть... имеется в виду включить учебник. Ну, и в данном случае. Если у ученика есть сила воли и действительно мотивация, что он поставил перед собой цель освоить. Если у ученика есть сила воли и мотивация, действительно, да. ему и репетитор не нужен был. Ну фактически. Он его по старым учебникам традиционным эту физику освоит в конце концов вообще. Время нашей программы подходит к к концу. Я очень надеюсь где-то через год снова с вами собраться, потому что я очень надеюсь, что к этому времени появятся ответы на те вопросы, которые пока мы не знаем, в частности, эксперименты эксперименты в реальной школе, на реальных детях, на реальных школьниках, их успеваемость, я думаю, к этому времени появится, появится какое-то продвижение этих учебников, надеюсь, и мы сможем тоже это обсудить, и какие-то проблематики какая-то новая, которая возникнет, мы ее тоже обсудим. Mm -hmm. вот. А сейчас я хочу попрощаться с нашими телезрителями и напомнить, что у нас в гостях были сегодня профессор Института физики Казанского федерального университета Фишман Александр Израильевич и доцент кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета Скворцов Андрей Иванович. До свидания.